Хирургическое лечение одиночных и множественных рецессий десны в обуви зубов и имплантатов с использованием материалов для опласта, часть 2. Сейчас мы с вами рассмотрим протокол операции латерального перемещения по устранению одиночной рецессии десны. Какие есть показания к этому методу? Это первый, второй и третий классы рецессии по Миллеру. Одиночные рецессии – Узкие или щелевидные, они так называются, наличие латеральной зоны прикрепленной десны не менее 6 мм, отсутствие клинического прикрепления высокого, о чем да, идет речь, какие показания что такое высокое клиническое прикрепление? Это когда ваша рецессия фактически за, уходит выше мокрой границы. Вот это является показанием, потому что когда у вас прикрепление клиническое высокое, то, например, корональное перемещение вы выполнить не сможете по техническим причинам. Вот. В данном случае метод латерального перемещения является конкурентоспособным. Противопоказания при латеральном перемещении – это отсутствие зоны латеральной прикрепленной десны. Но я бы сказала, на сегодняшний день, имея под рукой пластические материалы или навыки забора аутотрансплантатов, это все-таки является относительным противопоказанием. И четвертый класс рецессии – да, к сожалению, отсутствие межзубного сосочка делает эту операцию невозможным технически по выполнению. Опять же, здесь мы рассмотрим с вами нашу таблицу, которую вы уже рассматривали при изучении метода коронального перемещения. Сейчас я опять освещу, остановлюсь, да, ваше внимание сфокусирую на желтую полосочку, который выделен метод латерального смещения. В данном случае, например, я предложила и четвертый класс по прооперировать э, с двухэтапным методом. Сначала да, свободным десневым трансплантатом создается десна, сосочек и потом делается латеральное смещение. Это в том случае, если есть ширина прикрепленной десны латерально 6 и более миллиметров. И Если же латерального э, зона нету 6 мм, то тогда мы действуем уже другими методами но опять же да на сегодняшний день есть пластические материалы которые могут помочь нам э, и уйти от коронального э, смещения если нам почему-то там по каким-то техническим нюансам не нравится решить вопросы по-другому но в данном случае мы с вами рассматриваем латеральное смещение однослойной методикой э, в первом классе до 2 миллиметров, во втором классе это будет зависеть от толщины кератинизированной десны, то есть от биотипа. А в втором классе до 3 миллиметров это однослойная методика, так как мы переносим именно прикрепленную десну с надкосницей, да, я, поэтому не требуется никаких коррекций. Латеральное смещение в однослойную методику. Также второй класс более 3 мм. И третий класс, первый под класс подтарного. Это двуслойная методика со свободным десневым трансплантатом. И то же самое для третьего и четвертого класса. Для четвертого класса, я оговорюсь, это не одна операция, а двухэтапный метод. Это две операции. Рассмотрим на рисунке протокол обратите внимание узкая щелевидная рецессия и в данном случае для создания дизайна разреза мы будем измерять здесь ширину рецессии да мы до этого везде глубину мерили а здесь конкретно мы будем мерить ширину для того чтобы выкроить Естественно-косичную лоску, то есть дизайн нашего разреза как он будет да, произойдет, мы измерили ширину рецессии в самом ее да, широком месте. Ну, как правило, это шейки зубы, цветное малевое соединение. Вот. И эта ширина будет ширина Х. Прибавляем к ней 6 мм. Это расчетная формула для любого зуба, поэтому 6 мм плюс вот этот х – это будет длина или протяженность горизонтального разреза первого, который мы делаем для того, чтобы выкроить слизистон-косичную лоску. Также я хотела бы обратить ваше внимание на рисунке. Нарисовано 3 мм плюс глубина зондирования. Что это такое? Вы для того, чтобы вопрос всегда возникает такой: на какой высоте провести вот этот первый горизонтальный разрез? Конечно, вы должны провести его э, отступив от глубины зондирования на глубину зондирования, зубы с него бразды, чтобы оставить э, свободную десну на зубе соседнем. В среднем это 1,5-2 мм. Обычно это около 2 мм отступается, да, и вы отрезаете. И дальше, выше глубины зонтирования, у вас начинается прикрепленная десна. Так вот, если ее более 3 и более миллиметров, то никакого пластического материала мы не применяем. Если это величины менее 3 мм, то требуется применять пластический материал. А опять же, мы еще должны учесть биотип. На этом рисунке. Обращаю ваше внимание на формирование листинно-косничного лоскута, разрезы. Зеленым это разрез нарисован, да? Как это будет происходить? Опять же, напоминаю вам, full это полнослойный лоскут, далее расщепленный сплит выше мукогенвальной границы. Это расщепление, где выполняется только с точки зрения мобилизации слизистонокосничного лоскута, Края рецессии освежены разрезами скальпеля 15 c как всегда. И сформирован лоскут по формуле 6 мм плюс ширина рецессии. На слайде вы увидите на рисунке уже перемещенную латеральную слизно лоскут. Совмещаются края раны. У вас остается небольшой такой... Кусочек открытой раневой поверхности, но на верхней челюсти чаще всего он полностью наглохо ушивается. Иногда внизу может остаться небольшой этот кусочек, но ну, мы сейчас обсудим, что с этим делать. Вы сближаете, сопоставляете да, косичную лоскут с поверхностью свежевой такой рецессии. И теперь мы приступаем к фиксации слизи костичного лоскута в новом положении. Как всегда, мы это выполняем двойными обвивными кисетными швами, сопоставляя так, края раны аккуратно. Первым швом вы утянули лоску слиственно косничный зафиксировали. Теперь вы фиксируете расщепленную десну в самой верхней опекальной точке вертикального разреза с двух сторон. Напомню, что швы эти должны быть суп для того чтобы плотно зафиксировать лоскус с новым положением. Итак вот так выглядит уже ушитая рана и если у вас остался вот этот кусочек кровоточащий да, раны из донорского места, мы его ушиваем так же, как любую донорскую зону, любым доступным нам методом. Как бы рекомендации автора этого метода ушить ее крестообразным прижимающим вертикальным швом. Также не, мы не забываем, что мы выполняем ушивание вертикальных разрезов. Обращаю ваше внимание, что вот ушитая донорская зона. На верхней челюсти чаще всего такого вообще не остается. На нижней челюсти бывает, что остаются вот эти окна. Ну и соответственно они вот таким образом. Там губка или коллагеновая, или гемостатичная, любая. И вот так вот она ошивается Сейчас мы с вами повторим протокол латерального перемещения, методику до да, операции. Значит, что мы делаем? Измеряем ширину кератинизированной десны максимально, то есть с каждой стороны измеряем, смотрим, что нам больше подойдет, все ее параметры. Дизайн разреза, выполняем до да, ширина э, рецессии плюс 6 миллиметров формируем слизисто лоскут, который до мукогенгивальной границы полнослойный, выше муку границы рас, э, расщепленный, депитализируем домические сосочки, обрабатываем поверхность корня. Напомню, сейчас вам обработку. Это ультразвуковая обработка поверхности корня, нанесение 18% ЭДТА на 2 минуты, экспозиция, промывание обильной водой, обработка поверхности корня зоноспецифической кюретой для удаления импрегнированного мисклеточного дентина и полировка специальными парадонтологическими уборами, сглаживание. Мобилизация сслини косичного лоскута за счет расщепления это проходит да? фиксация, если это двухслойная методика свободного десневого трансплантата депитализированного и фиксация слизисто косичного лоскута непосредственно и закрытие донорской зоны. Осложнение при латеральном перемещении некросово вывода на трансплантата. Он встречается крайне редко, потому что все-таки трансплантат там закрыт. У него есть и принимающая ложа, и есть закрытая сверху слизистый лос косничную лоску, от которого он питается. Инфицирование донорского ложа тоже такое встречается крайне редко. В основном все пациенты применяют, полностью обрабатывают все. И ну, не знаю, какая же иммунитет должен быть у пациента, чтобы у него что-то там инфицировалось. Расхождение швов бывает такое, да. Ну в этом случае мы просто ждем, ничего не дергаем. Рецидив тоже может быть... И ну, гематома, отек, да, логично, как после любого вмешательства, имеет место быть часто. Ну, да, при латеральном перемещении вообще фактически, кроме вот отек, температура тела повышится, может, еще какие-то. Там беспроблемная такая операция, редко вызывает какие-либо да, изменения с общего характера.